Центры системы организации воздушного движения РФ переоснастят в 2022 году. В рамках импортозамещения на завершающей стадии находится переоснащение укрупненного центра в Ростове-на-Дону современной системой орвода российского производства. Концерн Фокалмас Антаев в 2022 году переоснастит 12 укрупненных центров единой системы организации воздушного движения. ЕСОРВД и три особых центра, в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна. В рамках выполнения программы модернизации ЕСОРВД России к концу 2022 года будет меньше чем, больше чем переоснащено 12 укрупненных центров единой системы организации воздушного движения и трех особых центров, в Калининграде, на Камчатке и в Крыму, сказали в пресс-службе. Холдинги отметили, что в рамках импортозамещения на завершающей стадии находится переоснащение укрупненного центра в Ростове-на-Дону современной системой орвода российского производства. Концерн поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму около 100 миллиардов рублей. С вводом Санкт-Петербургского укрупненного центра мы завершили работы по укрупнению центров ЕС ОРВД России процитировали в пресс-службу слова главы холдинга Яна Новикова. Новейший центр единой системы организации воздушного движения, необходимый для безопасной аэронавигации, ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в ночь с 26 на 27 января. С запуском этого регионального центра в России завершилось формирование обновленной системы аэронавигации в воздушном пространстве РФ. 15 региональных центров были построены и модернизированы в стране за последние 11 лет для повышения качества аэронавигации в воздушном пространстве и оптимизации расходов на нее. В общей сложности в рамках создания обновленной системы 104 действовавших в России районных центра организации воздушного движения были заменены на 15 укрупненных региональных центров ЕС РВД. Всем спасибо за просмотр.